Здравствуйте, друзья, это Сергей Тихонов, вот только что закончился семинар по хирургии от а Дмитрия и, и Андрея Койстрика, впечатления самые положительные очередной раз я понял что мы очень мало знаем про хирургию а это очень необходимо любому практикующему врачу хирургических пациентов становится все больше и на своих семинарах я вижу что многие ортодонты реально боятся этих пациентов боятся уговаривать их на хирургию этот страх идет для того что они не имеют достаточных знаний как взаимодействовать с хирургом что можно обещать какие риски операции как подготовить к хирургии. и вот обо всем этом дмитрий и андрей очень доходчиво шаг за шагом делится на своем семинаре полной и правдивой информацией и это конечно отличный шаг вперед потому что сразу два спикера на одной сцене Дмитрий со стороны ортодонта а Андрей со стороны хирурга дают нам ортодонтам всю необходимую информацию для того чтобы чувствовать себя уверенно в лечении таких пациентов поэтому я рекомендую всем вы будете общаться с хирургом на одном языке, вы не будете бояться таких пациентов. Вы будете знать, как, когда, что планировать и как закончить таких пациентов действительно качественно и грамотно. Всем рекомендую семинар про хирургии Дмитрий И. и Андрей Кострик от нашего проекта «Ортодонт-эксперт».